всех приветствую дорогие друзья это самый крупный канал прокурорной недвижимости с вами снова я Артем и сегодня я хочу вам показать апартаментный комплекс архитектор и начну я именно с отдела продаж так как отдел продаж это лицо любого комплекса и первое куда мы попадаем с клиентами это конечно же сюда идем заходим все экспромтом это Евгений наиважнейший да, человек давай еще раз поздороваемся который встречает меня и моих клиентов, который знает об этом комплексе все, ну и, конечно же, всю информацию, как всегда, передает ее мне, а я уже вам. Итак, конвейер с информацией. Да. А, Евгений, а, мы сейчас находимся на апартаментном комплексе «Архитектор», он находится прямо здесь, мы в соседнем здании, и, кстати, вот сейчас стенд, и Евгений нам любезно, я думаю, просто вкратце расскажет об этом комплексе. Вам лучше его покажем вживую, поэтому да. я сейчас кратко пробегусь, возможно… а месте. Кто-то видит его впервые, там зрители твоего канала. Кратко, мы находимся в здании с колоннами на четвертом этаже, за нами сам проект. В свое время купили оба этих здания, то есть это объект редевелопмента. Раньше здесь был проектный институт. Установили, переделали, полностью сменили мопы, полностью сменили фасады, полностью сменили сети. И сегодня позиционируем и продаем это как сервисные апартаменты в центре. Это самый центр города для тех, кто, возможно, не в локации. Самый центр города, здесь в радиусе одного километра. 5-7 минут ходьбы, все основные достопримечательности центра. Прямо через реку, мостик через реку, в 100 метрах от нас, прямо через речку находится парк Ривьера. Примерно 5 минут ходьбы. Самый большой, нарядный и самый старый парк города. Чуть дальше за ним, в 7 минутах ходьбы, пляж Ривьера. Самый большой, самый широкий. И самый современный с прошлого года, его сломали полностью, отстроили заново, был очень масштабный проект реконструкции. Море 600 метров, гранд марина с яхтами, тоже минут 7 ходьбы. Главная прогулочная улица Новоагинская, это улица без автомобильного движения, тоже минут 5, в общем, все рядышком. Но при этом здесь уровень шума нулевой, мы так удачно спрятали на сочинских двориках, всегда тихо, всегда, в любое время года, в любое время суток. Евгений дал экспресс информацию А сейчас я вам задаю, конечно же, вопросики Итак, Евгений, Давай. вот скажи, а кто покупает Портрет покупателя, кто покупает здесь Ну, И ты знаешь, чего? ну, ты, ты то знаешь ну, я да, знаю, да В конце цикла продаж уже у нас смешалась Ну, вся аудитория Мы изначально... Позиционировали это как сервисные апартаменты для получения дохода от сдачи. И эту концепцию воплотили. Это уже работающий, приносящий доход апарт-отель. Напомню, что мы работаем уже с июля. У нас есть управляющая компания, которая также является ательером с большим опытом. Компания Provance Больше 8 лет на рынке. Больше 15 отелей и апарт-отелей в управлении. Ты сможешь к видео прикрепить ссылку, я думаю, на информацию по проекту. Там в том числе будет Окей. не расчет доходности, а отчет доходности за июль-август. Реальная, Реальная доходность. Те цифры, которые наши... Сухие цифры, которые любят да. э, наши покупатели и клиенты. Так, и что-то куда-то нас занесло... А, целевая аудитория. Да. Да, в основном, э, изначально в первый цикл продаж брали для посуточной сдачи, а вот сейчас уже все смешалось, подходит для всех. И берут, соответственно, для всего. Берут для себя, для личного использования, такая, знаешь, база, резиденция в Сочи, такая статусная недвижимость. Берут просто для того, чтобы потратить деньги, в этом году актуально, то есть вложить э, куда-то... В ликвидный какой объект. Какой-то более да, есть. актив, да. Берут для себя, и, кстати, несмотря на то, что это апартаменты, есть ряд покупателей, их немало, которые вообще для ПМЖ берут. Не всем нужна прописка. Здесь, очевидно, у публики, которая здесь приобретает, это не первая, не вторая, наверное, не третья квартира в жизни. Есть прописки в родных городах, многие будут для жизни, для зимовки. Но при этом все остальное время, когда ты отсутствуешь, при желании ты можешь сдавать, а можешь не сдавать, все очень гибко. А, друзья, здесь соглашусь вообще с Евгением, потому что вот я, ну, я на нем бываю чаще, наверное, чем у себя дома, ну или также по количеству, ну, и Женя вижу, наверное, так же часто, как... Внештатный висит. сотрудник. Внештатный сотрудник архитектора. В общем, этот комплекс реально круто подходит именно вот для жизни, потому что вот одни из последних клиентов наших, да, с тобой уже, mm -hmm. они купили, они приехали сюда, чтобы купить один апартамент, для коммерции да пошли прогулялись и такие что сказали история. они такие слушать Слушайте, даже нам... это не так у тебя так вообще в последнее время перекос в сторону сделок ну скажем так с личным мотивом покупки берут для себя и если честно, я когда спрашиваю я за любую презентацию и, там любое знакомство с покупателем начинается вопрос а для чего вы смотрите очень часто отвечают что бы было вот что бы было просто чтобы было потому что а это чистейшие документы все, да. никаких проблем Все нас ипотеки проходят? Все проходят, Кстати, Да, и сейчас вот у меня конкретно будет две ипотечные сделки Я думаю, на этом мы уже с отделом продаж Я думаю, надо пора заканчивать И мы уже пойдем а, на сам комплекс Покажем вам последний шурум, который остался Последний, да? Последний с, ремонт. с ремонтом да. С ремонтом, есть еще без ремонтов несколько Мы их не будем показывать Просто покажем с ремонтом и покажем немножко сам комплекс Кто еще о нем ничего не знает Все, погнали и вот так выглядит у нас внутренняя территория. Здесь вот кондитерская будет, здесь э, ресторан. То есть вот это здание у нас дальше будет тоже переделываться в апартаменты. Оно относится относиться будет именно к архитектору. И это как раз будет являться триггером для роста цены за квадратный метр именно тех апартаментов, которые уже находятся в архитекторе. Так как проект будет уже полностью завершен. А, архитектор, кстати, получил 4 звезды. Вот так выглядит у нас центральная парадная. Вход. На самом деле все красиво, достойно. Ну, картинка на самом деле радует глаз. Здесь просто приятно находиться, приятно пребывать, жить. Ну и просто владеть этими апартаментами. Идем внутрь. Ну и по традиции, конечно же, начать именно обзор этого комплекса. Я хочу с террасы. Вот с такой террасы. Она уже практически готова. Сюда будут добавляться предметы зелени. Ну, действительно, она здесь необходимо. И также, ребята, здесь планируют товарищеский кинотеатр, чтобы люди вечером могли спокойно насладиться каким-нибудь крутым фильмом под бокал вина или кофе. Согласитесь, друзья, что виды здесь крутые. Вот оно, это первое историческое здание, которое нас защищает от шума. Мы на второй линии, на улице Конституции. Там у нас парк Ривьера, набережная Ривьеры, а там у нас Гранд Марина. И вы находитесь в окружении зелени, малоэтажной постройки. Есть своя территория, полгектара земли, 55 парковочных мест. И, кстати, кто у нас покупает апартамент, мы еще им даем небольшой, но очень весомый бонус в виде еще дополнительной недвижимости. Кого заинтересовало, конечно, это уже потом при личном разговоре. Комплекс выполнен в таком строгом стиле, то есть алюминиевый фасад, панорамные окна с напылением. Корпус С у нас выполнен немножко в другом стиле. Получается, из камня здесь у нас террасная доска. Как видим, комплекс на самом деле небольшой, гармонично вписывается именно в архитектуру центра Сочи. У него есть своя история. Это бывшее архитектурное бюро. И название архитектора здесь не случайное. Тоже обратите внимание, море, зелень, простор. И эта терраса здорово компенсирует апартаменты. Идут у нас без балкона. Но.. Выйдя на эту террасу, вы здорово компенсируете этот пробел, если его можно назвать пробелом Вот здесь у нас кофейня В этом здании сейчас будет заходить сюда ресторан на первый этаж Там был альфа-банк, он переехал Также здесь будет шведская линия, подразумевается То есть можно будет в будущем бронировать номера с питанием Небольшая кофейня кондитерская, ресторан, фитнес -зал. Также здесь есть салон красоты уже запущенный Я думаю, что это все круто Дополняет именно отдых или проживание здесь И людям, которые будут здесь жить Или сдавать эти апартаменты И кто будет э, там селиться Люди, они будут просто на самом деле Кайфовать, получать удовольствие Ведь самое главное, эта локация в Сочи Нужно покупать или рядом с, или рядом с морем Или в центре Ну я имею в виду про ликвидную недвижимость, да? Архитектор, он находится и рядом с морем И в центре, он выполняет все функции Он универсальный, здесь не будет простой зимой и летом Здесь рядом вокзал Вокруг, все везде в пешей доступности Вы вышли в тапочках И выходите, и сразу у вас уже все есть Также апартаментный комплекс архитектор Уже сдается С июля где-то месяца Причем сдается очень успешно Заполняемость у него отличная Скажу так, что сейчас сдается Здесь где-то 40-50% процентов. Как оказалось, многие купили эти апартаменты для сначала для сдачи, а потом решили оставить их для себя, потому что на самом деле концепция у него крутая. Доходность здесь уже не на словах, а на бумаге и на цифрах. Сухие цифры. Кому интересно, вы знаете, что делать. Ну а мы идем смотреть апартамент. Последний шоурум с ремонтом. Здесь осталось всего где-то 8 или 9 предложений. И одно из них с ремонтом. И сейчас мы его посмотрим. Вот такой лифт установлен в архитекторе. Примерная линейка оттисов с подсветкой, с декоративными элементами по дереву, ну и, конечно же, зеркало, Потому что, когда заходишь в лифт, всегда посмотришь в это зеркало, какой ты красавчик, видеонаблюдение. И шоу-рум у нас находится, который с ремонтом, на третьем этаже. Чтобы вы понимали, вот было всего лишь где-то 6 шоу-румов, нет, 8 шоу-румов остался один, но ну, именно который подключить с ремонтом. Находится он вот здесь. Места вообще полезные, помню, в таком стиле. На самом деле все очень гармонично. Везде брендированные названия, архитектор. На самом деле это круто. но автоматическая подсветка. Вот, допустим, я пойду сейчас к номеру к апартаменту, и везде будет подсвечиваться на свет. Кстати, хочу сказать, что здесь у нас центральная коммуникация, отопление от собственной котельной, что здорово снизит коммунальные платежи. Это тоже один из плюсов, потому что в округе все у нас центральное отопление. Горячая вода и само отопление оно у нас в Сочи дорогое. Ну и, соответственно, в принципе, вот если там зима начинается, сезон оно начинает функционировать. Все, оно топится и топится. Вы, находитесь, вы в квартире не находитесь, платье, как и все. А здесь у нас отопление от собственной котельной. Идем смотреть апартамент. И вот он сам апартамент, 36,7 квадратных метров, полностью под ключ. Кухня, электроплитая, СВЧ, холодильник, вытяжка, гостиная. На самом деле достаточно большая, можно поставить диван, соответственно, пошире и побольше. То есть это у нас категория Family Suit, то есть 2 плюс 2. Он у нас попадает под категорию Comfort Plus, соответственно, на сдачу это будет тоже влиять. Два панорамных окна, это у нас третий этаж, вид на улицу Воровского. Здесь у нас спальня, шкаф, все просто без изысков, то есть это абсолютно рабочий инструмент. Мы сравнивали уже эти комплексы, в том числе архитектор проводили аналитику, чтобы вы понимали, вот мы садимся, выписываем все на доску, начинаем писать плюсы и минусы. На самом деле, этот комплекс бьется по всем параметрам, на самом деле он очень крутой, у него еще есть прирост к самой цене лота, потому что, ребята... Первые здания тоже будут переделывать под апартаменты, и еще у них будет один крутой проект, поэтому если вы хотите следить или получить какую-то информацию о новых проектах, то, конечно же, звоните, связывайтесь со мной. Если вы хотите конкретно забронировать этот апартамент, потому что он остался один именно здесь с ремонтом, также звоните, пишите, говорите, что хочу пообщаться с Артемом Теплом, предоставлю вам всю актуальную информацию. Если мы сейчас поговорим про цену, то есть стоит он 32 миллиона с копейками, там 32-200, по-моему, и сравнить с такими же предложениями в радиусе здесь до да, полутора километров, то вот возьмем, допустим, Гранд Каскад, который только строится, там от 57 миллионов за 29 квадратных метров в Эмиральде, тоже такая площадь будет дороже, миллион на 4 на 5 вот. в целом, в принципе, по концепции конкурентов на самом деле нет и еще есть прирост очень крутой к цене, то есть это уже вы покупаете готовый проект, готовый объект, сейчас сразу же начинаете его сдавать и еще в будущем у вас ждет хороший бонус по приросту цены, ну конечно же об этом уже при личном разговоре ну и давайте подведем итоги, для чего, для кого эта недвижимость, что вы получаете приобретая ее вы можете сравнить ее с Турцией, с Дубаем там или еще с какими-то городами и странами Понимаете, рынок в Сочи, он именно тем уникален, что это единственный город, да, сейчас, который остался для именно комфортного проживания или отдыха, как и зимой, так и летом. То есть, на самом деле, аналогов нет. В Турции, да, можно купить дешевле в Турции. Там можно получить за этот бюджет гораздо больше какие-то комфортные условия. Да, но не все могут купить в Турции, не все хотят покупать за границей, не у всех есть такая возможность. Есть все равно определенные трудности с переводом денег, потом с получением, опять же, пассивного дохода оттуда, потом в последующие перепродажи, ну и все остальное. Здесь вы инвестируете, оставляете деньги в России, получаете доход именно в той валюте, которая у нас в России, то есть это рубли, и, соответственно, у вас есть возможность самому приезжать сюда, отдыхать, так как Сочи благодаря таким комплексам активно развивается, то есть на самом деле стало больше таких апартаментных комплексов, которые действительно радуют глаз, предоставляют сервис. Ну, и это здорово. Соответственно, публика едет с финансами, которая приезжает сюда, знакомится в Сочи, также оставляет здесь какие-то свои проекты, то есть, в смысле, люди хотят развивать Сочи, они хотят здесь оставаться, они приезжают просто вроде бы отдохнуть, потом начинают задуматься о том, чтобы здесь что-то открыть, свой бизнес. И это на самом деле здорово, и этот комплекс не стал исключением, он действительно гармонично писался, и вот таких проектов было бы больше, и было бы вообще очень классно, и всем жилось хорошо. Ребята отлично постарались, ставлю лайк от нашей команды, всем хорошего настроения, с вами был я, Артем, Звоните, пишите, спрашивайте Артема Теплова. Я предоставлю вам всю информацию, полную, развернутую, достоверную. И помните, друзья, время, оно невосполнимый ресурс. Цените свое время и обращайтесь только к лучшим специалистам на рынке недвижимости Сочи.